Недавно начала проходить семинал коррекция внутриутробного развития. Очень застопорилась на том моменте, где необходимо испытать хоть что-то похожее на благодарность родителям, в частности маме. Ничего светлого испытать не получилось, ибо не могу ничего поделать с тяжелыми чувствами в ее адрес. Как тут быть, если понимаю, что прощение с христианским, в христианском смысле не выпад? Как с прощением? Да, я поняла вас, коллега. Не могу сказать, что такая ситуация является уж совсем нетипичной, нет, часто такое бывает. Женщины, к величайшему сожалению, иногда вполне достойны подобного отношения своих собственных детей. Что я могу вам посоветовать, коллега? Этот, эту методику пройти надо, просто, вот просто надо. Как? Вопрос. Давайте допустим, сделаем, сделаем допущение, что мы говорим, не об этой конкретной женщине, а просто о женщине, которая рожает ребенка. В конце концов, вашей матерью могла быть любая другая женщина. Так получилось, что это. Будем условно считать, что собственно говоря, вам она больше ничего и не должна была дать кровь и дать время, да, и, ну и выносить соответственно, как, насколько возможно. Видимо, никакой, никакой другой матки в этот момент не нашлось для реализации воплощения именно вас в этой, в этой точке пространства-времени. Вполне вероятно, может у вас миссия, кто знает. Да? Нашли именно эту женщину, потому что, может быть, ее не контролировали никакие другие структуры, что позволили совершиться этому зачатию. Мы благодарим мать не за то, что она родила, не за то, что она воспитала. Мы не благодарим ее за какие-то определенные конкретные действия. Мы благодарим саму природу женскую за то, что она обладает такой возможностью в течение девяти месяцев провести своего ребенка всем граням бытия. Не это конкретная женщина, которая это выполнила, а сама суть природы женская, материнская. Вот такой, какой она здесь. Мы можем привести сейчас с вами, коллеги, тысячу легенд и мифов, которые рассказали нам о самопожертвовании первой женщины, согласившейся этот принцип, передать любой другой женщине, в ущерб, конечно же, самой себе. Мы можем вспомнить множество легенд и мифов, которые будут говорить о том, что эта женщина, первая женщина, подарившая миру это свойство, лишилась, например, магии взамен за такой подарок, как Прометей лишился своего божественного статуса, будучи прикованным к в скале Арарат за то, что подарил огонь людям. Пурмитея и его подвиг мы ценим. Давайте подумаем о том, что была когда-то первая женщина, которая тоже совершила такой подвиг. Подвиг этот совершает каждая женщина, которая на 9 месяцев своей единственной неповторимой жизни предоставляет свое тело для зарождения другой жизни. Попробуйте понять, что это действительно подвиг. Особенно, если она это делает вообще не раз за, не, за всю свою жизнь. Никто не знает сколько этой женщине жить. Может быть, она во время родов умрет. Может запросто. Сейчас более или менее как-то охрана материнства и детства свела детскую смертность и смертность матери до, до минимума возможного. А какова была раньше? Представьте себе детская смертность и материнская смертность. Когда действительно рождение ребенка, это восхождение на плаху. Когда рождение ребенка, это голгофа. Непонятно, оттуда уйдешь, вообще выживешь или не выживешь. И каждая женщина на это шла. Вы думаете, женщина в средних веках, которые рожали в состоянии полнейшей антисанитарии, которых выдавали замуж в 13 лет и они, начиная с 13 лет, вот так вот и поехали. Вы думаете, им жить не хотелось? Вы думаете, они не осознавали, что ночь родов может быть последняя ночь для них? Мне кажется, все-таки, что осознавали, тем более, что все опыт Женщин своего же племени, своего, своей семьи, своего рода, вот она перед глазами. Выживала-то, в общем-то, каждая треть. Когда вы будете работать по этой методике со своей матерью, попробуйте представить перед своим взором не эту конкретную женщину, а образ Древней Венеры, как вот ее изображают, широкая женщина, могучая, с широкими бедрами, только вот это вот торс, который предназначен давать жизнь и рожать, рожать и давать жизнь. Вот этот образ, да, вот представьте себе этот образ, вот этой вот древней Венеры, которая в больших количествах находят во время раскопок, потому что это была богиня, которой поклонялась каждая женщина. У нее нет рук, нет ног, она не может двигаться, она не может что-то делать, она может только рожать. Каждая женщина, смотря на эту Венеру, видела себя. Меня лишают разума в этом процессе, да. Я не могу ничего сделать ни в процессе беременности, ни вообще в жизни, потому что это моя задача. Меня родили ради того, чтобы я рожала. У мужчины все это есть, пожалуйста, руки, ноги, голова, здоровье. Вот это вот между ног тоже все есть. А у меня и ног нет, потому что я не могу уйти от этой миссии. Это, моя, это мое счастье, это моя боль, это моя судьба, это мое все. Когда-то в древние времена женщину обожествляли об, об, именно за это, как матка в пчелиной семье, она ведь по сути тоже ничего не делает, она только вот Производит потомство, но ее называют королевой, потому что ее оберегают все, они заботятся все. Ради нее живет весь род, и если, весь рой. И если она рой начинает роиться, и матка вылетает из роя, за ней собирается, за ней вылетает полулья. Несмотря на то, что здесь тепло, хорошо, соты есть, запасы на зиму, все отлично. Вот так и женщина, женщина древняя женщина, древняя Венера. Она говорила, нам здесь больше нечего есть, мы не можем здесь кормить своих детей. Вот собрались и пошли, и все собрались и пошли. Ее слово было законом. За то, что ее слово закон, она руководила всем родом, всем племенем, но при этом лишалась всех остальных качеств и свойств. Вот этот ее образ, в котором изобразили ее древние боль, горе и счастье самой женской природы, самой женской сути. Женщина, которая родила вас, она реализовала в себе эту древнюю Венеру. Она могла пойти на борт? Легко. Слово бы ей кто-нибудь сказал поперек? Никогда. Но она реализует этот принцип, что ей руководит? Какая древняя сила в ней в этот момент проснулась, когда вы благодарите мать во время Переживание этого состояния, вы благодарите не Клавдию Ивановну Иванову, 56 -го года рождения русскую, не состояла, не была, не участвовала, а ту самую древнюю Венеру, которая на эти девять месяцев жила в ее теле. Когда будете работать, думайте о ней. Может быть вот так, если смотреть, на сам процесс проживания этого состояния, своего внутриутробного периода, вы будете помнить, что вы находитесь в утробе не Клавдия Ивановна, 56 -го года рождения, не привлекалась, не участвовала, не была, а вы бы пере... находитесь в утробе той самой древней первой матери, которая просыпается всякий раз в момент женщины во время зачатия и засыпает в момент родов, а иногда даже умирает вместе с ней.